Продолжаем хайпить. Третий выпуск. Естественно. Так. Следующая... следующая реакция это выпадение осадка феррухлор 3 Выпадение 3 Для этого нам нужен какая-либо растворимая в воде соль железа. В данном случае у меня феррухлор 3 трижды. Это не три, а три. Не трижды. Это SO4. Трижды. Если сложный остаток. Опять тут лучше одеть перчатку, потому что он сильно пачкается. Да ладно. Да, не жалко. Сосуд держит вертикально. Желательно вообще прижать к столу. Чтобы не заключаться. За зимницы сушки. Наливаем в пробирку небольшое количество. Фирм фор три. Наверху. Селененький такой. Это желтый. Нет. Золотой. Золотистый. Нет, он не золотистый. Это светло-коричневый такой. С этим вопросом мне пришлось жить две минуты. Раствор натрий-литроксид, водом. И наливай, постарайся, налить по одной капельке. Пипетку можно? Постарайся. Пипетку. Где Пипетку. у тебя? Это у нас ага. Это у нас вода просто. Ну, вот еще. и мне Ну, у меня, у, меня, да, у меня есть вот такие вот пипетки. Они не помогут. Помогут. Берешь... Да, да, да, да, Точно, резать да, господи Но это не точно Ты у меня будешь ассистентом сейчас, не волнуйся, все хорошо да, четко да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Стороны. Так, тихо, спокойно. Вот посмотрите, мы с вами получили коллоидный раствор. Видите, да? Да. Сверху. сверху. Вот сверху. сверху. Вот смотрите. <клес> вот в принципе, если бы он все-таки, конечно, очень минимизирует свои количества, если более э, сильная щелочь, то и неудобная немножко вот как бы структура в проверке некрасиво. А если бы это, допустим, был бы маленький стаканчик, они должны упасть сталагмитами или сталактитами. И вот упал и остановился. Да? Да. Упал и остановился. Да. Вот. И сколько будем... Значит, если вы подвинете непосредственно, вот это вся наша как бы образовавшаяся данная, коллоидный раствор, он просто превращается в рыхлую массу. Ничего, ничего интересного. Понятно, да? А есть кем Ну, сказать? вот здесь вот тоже, в принципе, видите, понемножечку. И получается темно-коричневое темно-коричневое. Это особый э, признак, характеризующий качественные реакции на трехвалентное железо. А на двухвалентное железо у нас с вами будет такой э, зеленоватый, такой коричневатые, да, он немножко не, не такого типа. вот это Сомер. все Сомер. вот и есть полностью вот этот не не не ну если мы сюда с вами добавим любую кислоту, в кислоту, в кислоту да, то у нас данная с вами соль превращается ага. обратно. вот наша с вами кисл... получившаяся соль. ну а добавляем? Весь у нас остаток, сейчас потихонечку вырастет. Вот, видите? Он испанился. Да? ...любимым, всеми знакомым с детским риантовым зеленым. Ибо же зеленка. Это, конечно, неправда. Пару интересных опытов с ней это... ...заимодействие с кислотой и еще еще. С кислотой я как-то делал дома. Вряд ли кто-то из вас может этим похвастаться. А вот еще... Еще, еще нет по идее как я читал выпадает осадок ага. вот. для этого нам нужно приготовить водный раствор бриллиантового зеленого Единую перчатку потому что это все я почти не обязательно Да, хотя бы одну перчатку потому что зеленая вещь хорошая очень порос. хорошая которая очень трудно отмывается скорее всего оружие против деньги Как ты еще еще в министерстве Подними ты я наверх Зерка, зерка, зерка, угу. да, при растворении в воде она немножко начинает угу. диссоциировать и образуется. Она меняет, видите, она меняет немножечко она, цвет, она он совершенно она, не она, такой она, зеленый. поэтому... Руки а? мои. С, того, а с одного а с а места. А будешь вытирать. Такой цвет, как у парины Покрасились. Да ладно. Вообще нет. Нет, я другой Я про Я проживу. Я проживу. Я проживу. Я проживу. Я про другую проживу. Я проживу. Я Не Я так. Осадка. Наливаем небольшое количество. Я Вот у тебя, по идее, после проживу. реакции проживу. быть примерно вот такой оттенок. Да, он такой должен получиться, Должен быть. Получится. Так, и для этого нам нужен раствор натрий ош вот. Добавляем. Почему-то ничего. В смысле? Опять? Нагреть? Греем. Охлаждает. Что-то не получится нагреть. Почему? Он же должен выпадать. Ты как растворял вообще? Чем вода Это Вот это я и хотел увидеть. В смысле? Изменение цвета. Это так и должно было быть? Да. Вообще немножко Это где было у вас написано такое, что этой меняется, в смысле, будет выпадать. Это я читал в книге занимательные эксперименты по химии в школе и дома. Ну и что? И там написано, что именно выпадает на после зеленки. Добавление, после добавления на три да. Ну так опять-таки ты растворил две капли две капли зеленки на достаточно приличное количество воды. Он может 350 раз вы его делаете, а не только до 400 раз цвет, мне нравится. При подкислении да, она что? должна менять цвет. У меня вопрос только куда ты это все будешь выливать? Вот это и тоже не может. В окно. Ну сначала сфоткаем это, а потом куда ты денег. Найдем спасибо Михайловну и все. Оля, у нее камера. Да. Не лайкайте этот видосик.